Здравствуйте, всем добрый день сегодня я первый раз. Маша она занималась год и месяц. Так ну, присадитесь, пожалуйста, как зовут? Меня зовут Денис. Это Эрик. Сколько э... Эрику? Год и месяц. Это полный. Полный год и месяц. Во сколько вос... месяц, во сколько вы пришли в бассейн к нам? В три месяца, месяца пришли, то есть практически уже, можно сказать, год. Уже год, да, занимаемся. Уже год занимаемся, и только первый раз папа решил... Я решил с ним поплавать, я сам хоть научусь плавать нормально, и сильно научусь. Научишься плавать, это я пока есть, тебе не обещаю, что ты научишься плавать вот так сразу, но мы ну... будем, над этим тоже упражнения могу давать. Вот пока ребенок на круге, вот пока... это мы и продумаем. Есть опыт у меня на площадке с ним играть, но в бассейне не было. И сегодня попробовали, ну так более-менее хочется, чтобы он... А почему мы попробовали и пригласили папу, почему стала такая э, необходимость? Потому что малыш с мамой, Эрик, стал вести себя излишне эмоционально. И мы решили попробовать, как же э, э, Эрик будет вести себя не с мамой, а с папой. Да, потому что со мной он меня ведет немного спокойнее. Нам, ну, намного спокойнее, чем с мамой. Гораздо, я бы сказал, да. по-другому. По мы не будем маму дискредитировать Просто, маме на влияние. Да. Ну, вот. Но мы решили попробовать, как будет вести себя с ребенок в, другой, в других психологических отношениях. И что мы увидели, что действительно он спокойнее спокойнее и э, это говорит о том, что э, с мамой у них более острые острые э, выяснения отношений, чем с папой, ну вот и, такое. Ну, с папой бесполезно, поэтому ну, мы такое. работаем, это спорт и только труд, придет да. нас к а, а Эрик у нас тоже э, как бы много чего умеет, он прошел курс Нема. сейчас у нас как раз сложный период год и два, они сами сейчас меняются, они хотят делать все сами, э, Не хотят слушать родителя. Вот все эти капризы говорят о том, что он вошел в этот возраст, где они хотят иметь свой опыт, они а не опираются только на опыт мамин, что и как и лучше. Ну, да. Поэтому да, эти острые периоды да. нужно пережить всем. Папе, маме и тренеру. Необычно добавлять себя, нужно меняться. Если что-то уже у одного человека не получается, либо это папа, либо это мама занимается, то надо пробовать и меняться. Но это мое мнение. Это совершенно верно, я тоже так считаю. Да, Эрик? А, ну, давайте покажите что-то. нужно Нырнем? Да, нырнем. Просто с очками? Да, с очками. Очки, с какого возраста вы одеваете? Очки? Мы с четырёх месяцев одеваем. Давай, я помогу. Лев, вытащи его с лестными а Ой, мы поправили, что очки плохо одели. Давай, помогу. А мы сейчас посадим мальчика. <соцентренный> Давай, я придержу его. Во-первых, я могу сказать, что он... Уже весит, наверное, килограмм. Да, всё, у сна. нас он такой богатый. 14. Да? 14. И он. 14. С ним, с ним даже сынок нелегко, даже в воде. Он такой, как бы мальчик уже. Классненький да. мальчик. Да, нырните, да, пожалуйста. Будем оставь. нырять и Красив... проплывем под водой. Я его буду крепко держать. Давай. Раз. Два. Он а вот Браво, закусим. прекрасно. Все. Спасибо Браво. всем. Всем привет, всё. всем пока. Доброе no.